Мы, короче, начинаем снимать одним дублем и до конца снимаем. Вообще, как там скажешь. уже повырезаю, что получится. Ну, как скажешь? Неохота. Ну. Всем привет! Вы на канале English Show. Меня зовут Эдвард. Алена. И у нас пришла в голову одна идея. Мы подумали, почему бы не взять интервью у Алены, чтобы вы с ней познакомились немножко. Да и у нее большой опыт в английском языке расскажет, как. Легче всего учить и так далее, как она выучила. Но чтобы это не было простым, скучным интервью, мы подумали, почему бы не приготовить что-то особенное, что-то американское или какое? Что мы будем готовить? Канадское. Ну да, американское, канадское. Вообще это такое международное блюдо, это брауни. Известный десерт. Они еще их называют броджес. Это очень классная штука. Ее можно засунуть в холодильник, приготовить заранее, засунуть в холодильник, в морозилку. И потом подавать, когда у вас будут гости. Короче, вот так. То есть в этом ролике, я еще не знаю, сколько он будет длиться, но вы узнаете, как готовить что-то особенное. Узнаете много новых слов из кулинарной темы. Мы все это вам покажем, расскажем. Ну и немножечко узнаете, как учить английский проще от нашей Алены. Поехали. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты уже знаешь английский? Um, ну, скажем так, это уже около 10, наверное. Может быть, даже больше. Я точно... Когда я начала учить, я даже не помню. Uh, мы сейчас находимся в Анталии. И на самом деле в Анталии очень много живет канадцев, американцев, и часто получается с ними общаться на английском языке. Ты сюда приехала уже, знала английский? Да, да, я приехала уже... А в России где ты жила, извини? Калининград, но не сам Калининград. Калининград тоже и э, город Калининградской области, город Советск. То есть ты жила в Советский. Как в Советский у тебя получилось выучить английский? Пожалуйста, напишите в комментариях, что я делал неправильно. Или я, что делаю неправильно. Как ты выучила английский? Просто в школе? Нет, в школе я учила немецкий язык. У меня была огромная мотивация э, учить английский. Э, я очень хотела знать этот язык, но я всегда думала, что это не для меня. Мне всегда казалось, что если я не начала учить его с детства, и вообще, если человек не начал учить язык с детства, то это невозможно его выучить вообще никогда. Э, но из-за того, что была очень сильная мотивация, я решила попробовать. Угу. И мы с друзьями просто решили поехать в Европу, отдыхать. Я подумала, что это было бы классно к поездке хоть немножечко, хоть немножечко подучить английский язык. Где вы были в Европе? А, мы путешествовали по... Мы доехали до Италии. А вообще это была Швейцария, Италия, э Австрия, Германия, Чехия... Ну, Но, то есть вы сделали такой большой план. круг. Да, да, да. И ты до этого уже начала учить английский? Да. Как, сама? Да, я учила всегда сама, пользовалась всем, чем только можно. Я искала совершенно разные пособия в интернете, устанавливала приложения для зубрения слов на свой мобильный телефон, учила, зубрила грамматику. Никогда у меня не было своего учителя, я никогда не занималась преподавателем. Очень большой упор всегда делала на то, чтобы смотреть фильмы в оригинале, слушать музыку, понимать, о чем поют Так, масло готово Может мне еще что-то сделать? Ты а... рули, говори, что делать, я буду делать Все, масло мы растопили, сейчас мы будем засыпать какао в масло Может быть, ты откроешь? Да, ну хоть пригодился Итак, ребята, как мы уже поняли, очень хороший способ прокачивать свой английский язык – это общение с носителями языка, поэтому специально для вас мы приготовили такой проект Native Show, вы наверняка уже о нем слышали. И вот прямо сейчас мы дарим двум нашим подписчикам 30 дней бесплатно в проекте Native Show. И для того, чтобы получить эти 30 дней бесплатных, чтобы прочувствовать себя в общении с носителями, вам нужно быть подписанным на наш канал вам нужно поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Итак, друзья, целых 30 дней в компании носителей языка, поэтому прямо сейчас оставляйте лайки и пишите комментарии. Очень круто. Сейчас на данном этапе твой английский полностью построен на твоем опыте, да? Да, да. Только то, что я сама смогла где-то нарыть, скажем так. Так, сколько сыпать? Все. Только медленно я буду размешивать We stir, мы э, мешаем перемешиваем какао в масле какие трудности у тебя были в изучении языка то есть как, какая самая большая трудность по-твоему для когда меня, изучаешь язык <связь> я думаю что моя самая большая трудность была это то что я очень много времени на это потратила как раз именно из-за того что у меня не было учителя я никогда не даже не рассматривала идею того чтобы заниматься с репетитором не знаю почему вот какой-то какая-то наверное мое моя упрямство то я решила поставить перед собой цель что я выучу сама и я сделала это но я считаю что это очень очень долгий кропотливый труд и если только есть возможность как-то сократить его какой-то шорткат сделать да то лучше с репетитором делать не к тому что предлагает вам уроки английского языка но на самом деле да «Инглишоу» всегда готова помочь вам в этом. Многие люди учат язык по-разному. Кто-то после школьного курса даже уже говорит по-английски да. ну, неплохо. Mm -hmm. Ты думаешь, это как-то с чем-то связано? То есть это зависит от умственных способностей или условия такие должны быть? Я думаю, что это совершенно не зависит от особых умственных способностей. А, зависит это от того, в какой среде человек находится, насколько он замотивирован выучить язык, насколько интересный преподаватель преподает язык. Угу. А, тут много на самом деле факторов. Сколько времени человек сам готов потратить на изучение языка. Когда ты переехала сюда, в, в Анталию, у тебя уже уровень языка был какой? У меня был уровень языка такой, что я смотрела фильмы в оригинале на английском языке и понимала процентов 90, да, наверное, процентов того, о чем шла речь, но у меня не было совершенно никакой практики языковой, то есть я совершенно не могла говорить на языке, Это, я была как собака, которая все понимает, но ничего сказать не может. Какие бы ты три, три совета дала вот тем, кто учит, учит язык? Три самых вот таких совета, которые, по-твоему, изменит вообще подход к изучению языка? Первый совет: нужно прокачивать все навыки одновременно, не застревать на каком-то одном, не застревать, например, на грам... я застрял на грамматике, или я застряла на чтении. Нужно прокачивать все навыки одновременно. Это первый совет. Второй совет: нужно себя просто вот, ну, окружить английским языком. То есть куча таких советов вы найдете в интернете. Возьмите свой там телефон, мобильное устройство, планшет, переведите на настройки на английский язык. Если вы слушаете музыку, слушайте на том языке, который вы учите. Если смотрите фильмы, смотрите на том языке, на котором который вы изучаете. То есть полностью и окружить себя английским языком. Ну а как? как? Для меня самая большая проблема это посмотреть мой любимый сериал на языке, который меня не, не впечатляет. Угу. То есть я имею в виду, что я не получу того кайфа, как... Это надо два раза смотреть. Это да, да. по-русски, потом по-английски. Сначала для души, а потом для, да. для языка. Я так и делала. Какой твой любимый сериал? Ой, я даже не знаю. Но сейчас я смотрю Доктор Хаус. Mm. Пишите в комментариях, если вы его посмотрели. Я себя чувствую на какой-то кухне. как Кулинарный канал. Вообще кошмар. Да-да-да. Да, раньше было. Что надо сделать? А, Экс. Mm -hmm. <laughs> Очень медленно, потому что они холодные, а масло горячее. И м -м, это называется temper the eggs. То есть их как бы по чуть-чуть надо добавлять, Очень-очень, иначе они сварятся. Temper? Temper. Mm. Как по-английски будет венчик? О, венчик! А я не знаю, как будет венчик по-английски. да да да Та-да-да-да-да. Как по-английски будет венчик? Уиск. Вот, ты такая да, молодец. Как... Ничего себе. Все-то она знает. <свят> не, на самом деле, английский язык, ну вообще иностранный язык, давать. если... Да, да, да, доливай. Если вы э, не с детства его изучаете, если это именно иностранный язык для вас, то вы его будете изучать всю жизнь. Никогда невозможно выучить иностранный язык на уровне носителя. Мы э, буквально сегодня выпустили ролик один на, на канал с отзывом. Угу. Вот. Отзыв, там девочка проходила марафон English Show, два месяца английского, и был неплохой отзыв. Но в комментариях кое-кто написал, что, не помню, кто ты. Ты. Да. Он написал, что... Это, ну, типа, не надо этих мифов за два месяца не выучить английский и так далее. И на самом деле мы как бы согласны с этим. Mm -hmm. За два месяца реально не выучить английский. Mm -hmm. Но вот по себе знаю, мы когда приехали сюда в Анталию, у меня был уровень английского, ну, я даже не могу сказать школьный, потому что всю жизнь мы его изучали. То есть там mm -hmm. университете, mm -hmm. в университете, в школе, Из изучали его даже ну, там, знаешь. Мука куча репетиторов и так далее. Когда мы только приехали сюда, в Анталию, и у меня началась практика, да? угу. Вот за, за несколько месяцев реально повысился уровень английского языка. Угу. То есть, хоть и за два месяца не выучить английский, или там за три, за полгода, но... Уровень повышается, да. Постоянная практика реально очень сильно сказывается на, именно даже на страхе перед английским языком. Ты уже не боишься, начинаешь говорить, даже ошибаться, это становится для тебя не проблемой Да, я прошла через это тоже, когда я приехала, да, как я уже сказала я... У меня не было совершенно никакой практики, мне было страшно говорить на языке И когда я начала, просто там что-то по чуть-чуть, простые совершенно фразы И люди меня понимали, угу, это было что-то невероятное для меня Когда я видела, что меня понимают это, это была ну, дополнительная мотивация продолжать. Что ты можешь сказать по поводу страха? Ну, то есть, нормально ли вообще ошибаться? для Как американцы к этому относятся? Я понимаю, есть э, такие, которые прям будут каждое твое слово поправлять, да? Угу. Есть такие, но это единицы, наверное. Вообще, в западной культуре очень невежливо считается перебивать и исправлять. Ну, понял, а... понял, извини, что ты Я же не специально. Да, поэтому если вы ошибетесь, вам даже ну, никто не скажет И вас поймут а, Вообще, если для сравнения, то мы очень часто ошибаемся на нашем родном языке Мы постоянно говорим какие-то ошибки, вот как, например, я сейчас сделала а, То есть мы грамматически ошибаемся постоянно И нас это не останавливает Мы все равно продолжаем говорить на своем родном языке Ну, потому что это как бы единственный язык, единственный способ общения для нас так вот, если относиться к языку, к иностранному, тоже как к способу общения, и не обращать внимания на какие-то ошибки мелкие, то вот в этом, мне кажется, секрет успеха. А, ну, видишь, ошибки, например, мы по-русски говорим без акцента. Да. И как-то ошибки воспринимаются не так, кажется. Ну, он просто ошибся. Угу. А если говорить с акцентом, то это кажется, как будто бы ты ну, плохо совсем говоришь. Как угу. насчет акцента в английском языке? То есть их это раздражает или нет? Канадцев не раздражает вообще. Дело в том, что Канада очень молодая страна, ей там 100 с лишним лет всего лишь. И... Ну, самая продвинутая, да? Да, и они постоянно Почти. приглашают э, к себе народ, который приезжает с разных совершенно стран, и вся страна наполнена людьми, которые говорят на разных акцентах, с разными акцентами. Поэтому для них э, акцент это вообще как бы... Они привыкли, они будут понимать любой акцент. Ну, это круто, что у тебя получилось. То есть немецкий ты все еще знаешь? Или ты уже забросила эту, эту а, идею? Да, когда закончилась школа, закончилось изучение немецкого языка, я совершенно им никогда не пользовалась в своей жизни, и поэтому язык умер во мне. Язык – это очень живой организм. Если ты им не пользуешься, он умирает. Цитаты мудрых людей. Да, я не знаю, кто это сказал, это я где-то вычитала. Это не мое. Поставлю не статус такая себе в одноклассниках. Вообще, я вам честно скажу, что переезд сюда, в Анталию и знакомство со многими иностранными э, личностями <laughs> с разных стран э, очень сильно развили мою личность. И я многое в себе открыла. Я, например, не знала, что я, оказывается, люблю готовить. Поэтому, друзья, на самом деле это, это хорошая мысль, чтобы понять, какой ты человек, нужно выехать из дома. Да, нужно выйти за пределы своей комфортной зоны. Выходите за пределы своей комфортной зоны, учите новые языки и переезжайте в новые города или страны, если у вас есть возможность. Но если даже нет такой возможности, то все равно изучая новый язык, вы... Дело в том, что язык это же не просто средство общения, это еще и знакомство с новой культурой, знакомство с новым образом мышления. Вы развиваетесь как личность и открываете совершенно разные грани себя. Многие говорят, что а я не могу выучить язык, я не могу сделать это, я на самом деле не способен для каких-то достижений, но только когда... Я не буду говорить там про зону комфорта, хотя сам считаю, что есть такое понятие, да, многие в это не верят, что зона комфорта их это раздражает. Но на самом деле, когда только ты выезжаешь из родительского дома и уезжаешь куда-то туда, где тебе нужно стать кем-то другим или стать чем-то другим, Вспомнил сериал один Пишите в комментариях, если знаете, о каком сериале я говорю Вот, а, на, Тут... сам, на самом деле, вот в такие минуты Только тогда ты начинаешь понимать, на что ты способен На что вообще способно твое тело, твой организм Вообще идеально большую форму использовать Но у меня просто нет большей формы, поэтому я делю тесто на два Когда ты только приехала в Анталию и начала... Общаться. Ты же сразу попала в англоязычную, да, территорию? Да, да, вот прям с первого дня. Когда ты только приехала, с какой проблемой ты внутренней столкнулась? То есть что что для тебя показалось самым сложным? Преодолеть тот самый барьер, страх заговорить на иностранном языке. Я очень сильно боялась допустить ошибку. Это была моя самая первая и самая Симпром главная Да, угу. да. Я вообще максималист, всегда страдала Здесь от этого. Да. Вот, и это была самая большая проблема для меня. Но из-за того, что иностранцы очень-очень снисходительные, лояльные, и ну, им приятно, когда ты пытаешься говорить на их языке, очень многие из них вообще, например, говорят только на одном языке, на английском. И поэтому они говорят, что они уважают тех людей, которые изучают иностранные языки. Кроме того, есть такое выражение, мне нравится, если вы допускаете... Ошибки на иностранном языке. Если mm -hmm. человек допускает ошибки на иностранном языке, это значит, что он говорит на ком то другом. Бам! Ну, это круто. То есть, если правильное мышление у человека, он никогда не будет смеяться над вашими ошибками. На конвекцию на 160 градусов. И я забыла вытащить противник. Я это сделаю. Они нам не понадобятся. А мы начинаем готовить хумус. Это блюдо Ближнего Востока. И, но удивительно, в Канаде и в Америке, в Северной Америке очень любят хумус. И это вот прям гво герой, гвоздь у них на вечеринках. На самом деле вот этот страх перед, перед тем, что тебя засмеют, да, он со школы идет. Да. То есть вот когда ты встаешь перед учителем, перед классом, и тебя начинают над тобой начинают смеяться, ты там плохо подготовился, но тебе нужно прочитать этот реферат или, я не знаю, рассказать какую-то историю по-английски. Из-за этого вот из-за этого страха у нас появляется, в принципе, страх говорить по-английски и ошибаться. Но по факту mm -hmm. в школах, вот что должны научить в школе, это нормально относиться к своим ошибкам. Вот просто говорить с ошибками – это нормально. Mm -hmm. Вот если бы этому учили в школах, да? у нас вообще учитель по... -по... У нас много менялось, их, конечно, но последний просто сидел так ногу на ногу там типа вообще такой мне все равно, знаешь, угу. делайте что хотите, не можете не приходить и поэтому Никто всем было все равно, язык. да. Мы же мы то тогда не понимали, насколько это важно. Угу. Еще мне кажется, что в школе совершенно не мотивирует, там совершенно там демотивирует к, к тому, чтобы обучать, изучать язык. Потому что там вот эта вот система оценок, когда если ты совершил ошибку, тебе оценку ставят ниже. То есть человек старается на самом деле, да, он пытается говорить на языке, но он допускает ошибку, ему снижают оценку и совершенно пропадает мотивация учить этот язык. да. да. Друзья, сейчас мы будем готовить хумус не скоро будет готов. О, кстати, надо поставить. Да. В описании под видео вы сможете найти рецепты блюд, которые мы сегодня готовили. Ну, а мы продолжаем. Тебе английский язык помогает именно в работе? Да, я же блогер. Пополам и здесь? Да. Если бы Это у меня просто. не было английского языка, у меня бы не было этой работы. Какой бы ты совет дала тем, кто... Ну вот, не, не можно найти мотивацию для изучения языка, то есть в чем можно найти вообще мотивацию? Хм. Ну, у каждого должна мотивация быть своя, для меня мне просто очень сильно нравится сам по себе английский язык И мне не хотелось жить в России, мне хотелось ехать в какую-то другую страну и, и жить там Для меня была эта мотивация Кто-то, может быть, хочет найти работу, связанную с английским языком или любым другим иностранным языком для кого-то, я не знаю, кто-то, может быть, встречается с, с девушкой или парнем из англоговорящей страны или из любой другой страны, но английский выучить легче, да, чем, например, я не знаю, арабский. Учите арабский, и тогда вы поймете, насколько просто учить английский. О, да, у меня подруга учит арабский. Это кошмар. Мы были с женой в в Марокко mm -hmm. там национальный язык ну, французский и арабский французский, потому что когда-то Марокко было колонизировано французами но суть не в этом, суть в том, что на всех билбордах и на всех экранах было просто какое-то сердцебиение ну язык арабский реально похоже на нитевидное что-то, знаешь, сердцебиение такое я даже не знаю, как это выучить, вот серьезно типа длиннее значит буква А короче как это понять без понятия? Мы, например, с женой очень отличаемся. Я не знаю, может быть, ты сейчас скажешь, как, как для тебя. Для меня не, не так важна грамматика. Mm -hmm. Не так важна грамматика. Насколько важно, в принципе, иметь словарный запас, да, и уметь что-то говорить. Mm -hmm. Это пошло от того, что... Я вырос в армянской семье, mm -hmm. и у нас все говорили по-армянски. Но я вообще не знаю до сих пор, как читать по-армянски или писать. Mm -hmm. То есть я не знаю, как вообще то слово, которое я свободно говорю, но эти слова я даже не знаю, как они пишутся. Mm -hmm. Для меня иногда удивление, что слово, которое я знаю, оно, это два слова. Я говорю как бы свободно, знаешь, даже без проблем. Я знаю одно слово по-армянски. Какое? Шнуреколютьюн. Спасибо, да? Да. Она очень длинная. Да, можно сказать априс. Можно сказать мерси. Можно сказать, да, в Армении все говорят мерси. Так, а вот эти тоже делать? Um, знаешь, наверное, нам хватит лимонного сока, поэтому мы можем остановиться на это. И um, какой смысл в том, что я сказал? Смысл в том, что мне кажется что чем больше у тебя практики, чем больше ты их слышишь, говоришь, говоришь, говоришь, то, ну, грамматика, она нужна, на самом деле, в какой-то степени. В какой-то степени нужна, ну, мне так кажется, это чисто... Я полностью с тобой согласен. Кому-то, кто-то по-другому, вот, я говорю, у меня жена, наоборот, начинает с грамматики, то есть она учит грамматику, а потом уже набирает словарный запас, да? Поэтому я свой сценарист. А мы здесь стоим, готовим хумус. Да, но мы об этом даже снимали видео, что если хотите по-настоящему выучить английский, то грамматика важна, но постарайтесь учить фразы, как можно больше фраз, потому что в одной фразе просто могут быть, может быть, пять слов. Выучили фразу, у вас уже в словарном запасе целых пять слов. Может быть, ты мне... Давай, я тебе не я да. Всего должно быть половина, значит, нам нужно четверть. Четверть лимонного сока? Четверть uh, cups. Uh, I don't know how to say it in, in Russian. It's a cup. Это мера... Mera... Чуть меньше. Мера объема на английском языке. Затем нам нужно... Вырежу это. Четверть? <laughs> Что? четверть? Четверть... Четверть... Четверть... От, это... от чего мы меряем четверть? Ну, типа... Ага, значит, Что? вот это вот, вот это one cup. Так. Это одна, да. это, да. это, это ну, цельная я понял. Четверть круг четверть чашки. Четверть вот этой кружки... Все, я понял. Это... Так понятно. Все, окей. Просто я не понял, типа четверть это откуда? Кота. Кота, Кота A quarter. да? Yes? Кота. Quarter. quarter of cup. Окей, okay. и нам нужна тоже четверть кап автохины. Да. Да. Как считаешь, общение с, именно с иностранцами э, ну, важнее, чем общение с преподавателем, который говорит по-английски? По Мне и, кажется, и, это и, вообще и критически. Почему? Критически важно общаться почему? с иностранцами. А, если вы хотите выучить английский язык, то это очень важно. Но Как мы уже говорили, да, язык – это что-то живое, и вот для них язык – это самое живое, что только есть. Они на нем говорят, они на нем думают. Поэтому, общаясь с ними, вы сможете очень быстро, как сказать, проработать все свои навыки. Особенно понимание, восприятие английской речи на слух и также говорение. На самом деле мы давно поняли, что общение с иностранцами ну, – это очень важно. Угу. Поэтому создали такой проект в шоу», Наверное, о нем слышала. Многие, кстати, да. твои друзья даже там сейчас работают. Не знаю, знаешь, ты не знаешь? Да, знаю, знаю. Что вообще происходит в этом проекте? То есть иностранцы со всего мира, ну, у нас есть преподаватели во всем мире, они присылают видеозаписи свои, свою живую речь нашим преподавателям. Преподаватели эту запись, то есть специальные копирайтеры, они показывают вам эту запись в текстовом виде, составляют тесты из того, что наговорил э, самый иностранец, вы можете добавить в словарик слова, которые вы не знали и так далее, а после пообщаться с ними, спросить, как они там вообще на Гавайях или в других местах. То есть это очень крутой проект, и как мы уже сказали в самом начале э, нашего видео, мы подарим 30 дней бесплатно. Вау! Wow. 30? Да. Вау! Wow. 30 дней бесплатно случайному комментатору и все, что нужно сделать, это написать комментарий, поставить лайк под этим видео и быть подписанным на канал. 30 дней бесплатно с носителями языка. Это очень круто. Это очень круто. Вот. А остальные, если вы, в принципе, хотите больше узнать об этом проекте, то, как всегда, в описании есть ссылочка. Можете посмотреть. Ну что, круто. Друзья, пишите в комментариях, что... Э, что вы хотите еще посмотреть, может быть, на каком, на каком акценте вы хотите послушать речь, мы можем пригласить канадцев, австралийцев, может быть, великобританцев, <ting -2> да, и мы можем же, <тапр versa> ну я вот, мы можем Хантеров позвать, а, жена, да, да, да, жена да, говорит прям у -у -у. на у -у. реально очень сильно лондонский какой-то акцент, у нее такой бешеный просто. да да да причем в лондоне они <coughs> у них э, есть по моему южная сторона и северная или восточная и западная я точно не помню в общем они отличают кто говорит на каком акценте да и это для вас будет очень хорошей практикой все это бесплатно вот многие знаете жалуются в комментариях типа, вот реклама реклама из 20 минут видео 30 секунд реклама но на самом деле друзья только подумайте, сколько ресурсов тратится на то, чтобы сделать какой-то видос один. Ну, 30 секунд рекламы, в крайнем случае, можно и промотать, если вам это не интересно. Но надо понимать, что мы школа английского языка, у нас есть очень много разных проектов, в которые мы вас и приглашаем. У меня все готово. Что? Что? Все? Да. Типа вот можно так сделать, да? Это так делается? Да. Это много? Это отлично. Ну как? Ммм, классно. Mm, mm, я еще, знаете, что делаю? Я еще беру сумак и сверху вот так вот. Смак это что? Передача? А, сумак. сумак. Приправа. Серьезно? Вкусный, я что-то не ожидал, может, я голодный? Вообще я злой был сегодня, потому что я голодный. Ну что, друзья, вот такой вот какой-то необычный формат у нас получился на канале English Show. Мы приготовили хумус. И брауни. А еще я нарезал морковь. Это я сделал. Да, это круто было. Ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в конкурсе. Напишите в комментарии, как вам вообще такой формат, кого нам позвать, что нам сделать. В общем, все для вас. Сделаем все, что вы, вы предлагаете, у нас очень много времени впереди, у нас все получится сделать. Учите английский. Учите английский, вы будете Да, вы откроете для себя что-то новое. Не, серьезно. Просто учите английский язык. В описании под видео вы найдете ссылки на native show на первый бесплатный урок, который вы можете забрать прямо сейчас. И, конечно же, найдете рецепт всего того, что мы приготовили. Возможно, в будущем, если мы наберем больше тысячи лайков, то обязательно приготовим нечто потрясающее. бред Банановый хлеб. Правильно? Да. Я угадал. Всем пока. Спасибо. С вами был Эдвард. И Алена. English Show. Пока. Пока. Для браунис нам понадобится 1 cup of butter, 1 чашка сливочного масла, add 100 gram of cacao. добавить 100 грамм или 1 чашку какао then one and a half sugar, затем 1,5 чашки сахара, stir in the butter mixture, размешать в смеси масла и какао. 4 eggs separately, 4 яйца размешать отдельно and then add to the rest и затем добавить к остальной смеси Add 1 1⁄2 cup flour добавить 1,5 чашки муки one teaspoon baking soda 1 чайную ложку разрыхлителя and 1 teaspoon salt Stir it all together and then put it in an oven for 15 or 18 minutes, temperature 160 Celsius with convection все это хорошо перемешать и поставить в духовку на 15-18 минут, температура 160 градусов с конвекцией. Тейблспун – столовая ложка. Ти-спун чайная ложка. Найф – нож. Уиск – венчик. Спатчула – лопатка. Бейкен пен – форма для запекания baking paper, пергаментная бумага для запекания. Итак, для хумуса нам понадобится 2 cups of chickpeas, 2 чашки нута, half a cup of tahini, пол чашки tahina, half a cup of lemon juice, пол чашки лимонного сока, 2-3 cloves of garlic, 2-3 зубчика чеснока, 1 teaspoon salt, 1 чайная ложка соли, and a little bit of water, и немножечко воды.